Первая стихия, с которой мы с вами будем знакомиться и погружаться глубоко, удерживая свое сознание там насильно, в какой-то степени, да, это стихия Земля. Чтобы насилие не было ужасающим для сознания, нужны были эти чистки. Сознание не должно бояться этого погружения, оно не должно его пугаться, не должно ни в коем случае стихии Земля быть ассоциирована, например, со смертью. Смерть лишь одна из форм жизни, всего лишь, как Земля одна из стихий, присутствующих здесь. Но тем не менее, у Земли есть определенные качества, все отданное ей, она способна сохранять в неизменной форме, как бы консервируя. Соответственно, погружаясь в Землю, мы также меняем свое мышление в большей степени мы будем контактировать не столько с прошлым, как с историческими моментами какими-то, да, например, собственным прошлым, с родовым прошлым, а с итогами этого прошлого, то есть то, что уже посажено в землю, то есть то, что должно непременно прорасти. Это прошлое называется в нашем, нашей традиции, в человеческой традиции права. Права, которые присутствуют у каждого человека. Стихия Земли обладает качеством достаточно интересным для нас. То есть до сих пор мы с вами просто погружались в Землю, ища то пространство, которое с нами вибрационно совпадает в большей степени. Но сейчас мы с вами должны знать, что это пространство не с потолка взялось. Сама Земля, в которую мы погружаемся, она условно как бы трехчастотна, она условно трехслойна. Первый слой, самый ближайший к нам, имеет отношение к плодоносящему слою, как он называется в магической традиции, слой Диметра. Это все, что живет и умирает, это все, что рождается и заканчивает свою жизнь, это все, что зависит от солнца и все, что от него питается. Как правило, люди живут именно на плодоносящем слое, являющиеся его неразрывной частью, часть в общем. Соответственно, привычка жить на этом слое или право жить только на этом слое, не позволяют людям видеть в земле что-либо иное, чем то, что их кормит и то, что, возможно, скрывает их же тело и их же экскременты, когда все заканчивается, но магическое познание Земли было бы неполным, если бы мы не затронули два основных слоя. Все это конечно же рассказывается в мифах, и если читать их не как сказки, а как инструкцию к действию, то все станет в большей степени понятно. Второй слой Земли, который является как бы прародительницей Третьего того, которого мы с вами только что прикоснулись, слой Диметра, это слой Реи. Была такая богиня, она и сейчас есть, но был культ ее был очень сильно развит именно в Греции, в Аркадии, да, э, очень давно, еще до Рождества Христова. Культ Реи, культ Реи Кибелы, э, культ матери, которая не рожает уже, но хранит. На этом уровне нет понятия жизни и смерти, на этом уровне есть понятие памяти, причем так, да, памяти всей, без исключения. На этом, на нашей схеме с тремя кругами мы с вами можем эти слои увидеть как раз по границам кругов. Слой Диметры это внутренний слог, а круг, ограниченный первоосновами, жизнь, смерть, любовь, ненависть. Слой Реи это второй круг, ограниченный первоосновами, традиция, свобода, добро и зло. И здесь у нас с вами мы видим, что не только конкретные понятия возникают, но и несколько абстрактные. Таким образом, мощь Реи на этом уровне очень велика. Но стихия, стихия Земли, которую мы берем по этому вопросу, достаточно специфична. Да, мы своим видим, она сопряжена в большей степени с первоосновой зла. А первооснова зла, она хранит в себе информацию, та, которая здесь, в этой жизни, сейчас пока не нужна либо неэффективно, либо несвоевременно, либо еще по какой-либо причине, просто люди ее в простонародье называют злом, да, то, что им вредит, а вредит им то, что не приносит пользы, у человека все очень просто, либо либо. Но на уровне магии первооснова зла занимается немножко другими вещами, она описывает события и явления тех, которых не должно быть сейчас, просто не должно их быть сейчас, да, и описывает причины. Если какая-то информация из этого мира нужна, ушла, она ушла за ненадобностью, просто она сейчас не нужна. Да? Ну, Было огромнейшее количество богов раньше, да? вот сейчас, сейчас их сила закончилась, не, не то чтобы совсем, а то, что просто сейчас цивилизация проходит такие этапы становления, что их культы здесь не нужны, поэтому боги уходят во тьму, проходя безусловно через первооснову зла, оставляя нам информацию, почему. Почему именно сейчас это не надо? Поэтому, погружаясь на слой Реи, погружаясь так глубоко, мы неизбежно будем контактировать с этой первоосновой, и у нас появятся дополнительные знания. Знания, конечно, которые мы имеем право. Но знания более абстрактные, чем конкретные. Мы начнем смотреть на кое-какие вещи не в прикладном смысле, а больше в философском. Но именно смотреть, рассуждать на эту тему мы пока не можем, потому что стихия Земля, она к рассуждению совершенно человека не подвигает. Более того, редкостное косноязычие нападет на вас, когда вы погрузитесь в, эту, в это состояние. В нем можно вспоминать, анализировать, думать, но молчать. Потому что слово это уже деяние. А в состоянии Земли, в состоянии ее погруженности, на слои более глубинные, чем слой Диметра, предполагается абсолютное тотальное недеяние. То есть не вынос информации на поверхность. Когда нужно будет, она на слое Диметра сама прорастет. А пока она не проросла, значит, она не нужна. Но раз вы за ней пошли, раз вас на этот слой приволокло, значит, вам для вашего магического становления эта информация зачем-то нужна. И очень важно уметь информацию не выплеснуть ее сразу, по секрету всему свету расскажу, а копить ее до определенного времени, пока количество не перерастет в качество. поэтому учит Рея. Говорят, она бабка-целительница, то есть она целит. Целит человека от беспамятности, целит человека от глупости, от неумения превращать информацию в алгоритмы, то есть обобщать. Она учит не смотреть на жизнь примитивно, потому что она способна показать, что у каждой информации есть не только источник, но и проекция. Вот так она проявляется в этом мире и в этом качестве, и вот здесь, и вот здесь, и вот здесь, и вот здесь, по чуть-чуть. Она будет учить вас видеть маленькие элементы, деталей окружающего мира во всем, в чем вы не видели их раньше. Таким образом, сильно расширяя ваш и это Достаточно сюрреалистичное состояние, когда ты начинаешь видеть то, чего не видят другие, но сказать не можешь. Никому. Это работа реи. Но это еще не все. У реи также есть прародительница. Самый верхний слой, опять же, те же мифы дают ей название, это слой геи, про матерь, совсем про матерь. Гея. Совсем про матерь. Именно гея породила первенцев от неба, первенцев стихийных титанов. Именно она породила. Это носители стихийных сил. И мы с вами видим, что этот слой он напрямую соприкасается с таким понятием, как стихия. Именно этот слой. Согласно закону первенцы неба и земли находятся в утробе геи она не может их вывести на поверхность, потому что каждый раз, когда титаны и изначальные появляются в этом мире, это всегда какие-то катастрофы. То есть они не могут пройтись по поверхности, не принося уроны и разрушения. Поэтому, согласно закону, они хранят силу стихий внутри самой земли внутри самой Геи и не имеют выйти на поверхность выше, чем на слой Реи, но зато они, если они выходят на слой Реи, то древняя память, память которую хранит бабка Рея, оживает и имеет право уже в трансформированном виде, в виде какого-то древнего знания, оживленного титанами, проявиться в этом мире, то есть прорасти на слой диметра. Каждый доходит до своего слоя в зависимости от величины вашей бытийной массы. Чем она тяжелее, да, грубо говоря, чем больше в ней информации, чем больше опыта, тем тяжелее становится ваш разум и тем глубже он может проникнуть. Сначала, конечно, мы плывем по поверхности, переживая эту жизнь с точки зрения жизни и смерти, живя только в рамках своей собственной жизни. И так проходило несколько жизней. Мы жили как дети, то есть от жизни до смерти, а дальше до этого и после этого не было для нас ничего. Но когда какое-то критическое количество жизни уже было прожито, количество начало перерождаться в качество, и мы стали тяжелее. И наше сознание начало уходить на то пространство, где оно уместно, то есть по своим вибрациям, по своей тяжести. Так оно опустилось на слой рей. Скорее всего, именно там сейчас находится, вы пытаетесь вспомнить, у вас появился интерес, которого не было раньше, вы хотите найти информацию, которая не дается массово, не дается в широком распространении, вам нужно что-то уникальное, а это говорит о том, что вас тянет, тянет неизбежно на тот уровень, где эта информация есть. Когда эта информация будет собрана абсолютно вся, абсолютно вся без исключения, тогда ваше сознание и пройдет естественным путем на путь геи. Пока же человеческому сознанию на этом уровне делать нечего. Вибрации там таковы, что мозг не выдерживает. Есть Существует лишь только восемь рэперных праздников, наших языческих праздников, когда мы туда ходим, в это пространство для бы подпитаться силами. И это всегда соответствующие ритуалы. А во-вторых, всегда туда надо ходить с проводником. Если у тебя есть проводник, то в безопасности. Если нет, значит нет. Все это у вас еще впереди. Сейчас вам нужно научиться удерживать свое сознание на том слое, на котором ему уместно находиться. Если на слое Диметра, значит на слое Диметра. Но если на слое Рей, значит на слое Рей. Погруженное сознание на второй слой Земли перестает испытывать радость обычной биологической жизни. Ну, так получается, <свят> потому что ин... объем интереса становится немножко выше. Это отражается абсолютно на все. Во-первых, меняется ощущение, ну, начнем по порядку да, с первой чакры, меняется самоощущение. физическое тело начинает проходить естественные мутации и требовать естественных мутаций для того, чтобы не только разум, но и физика могло спокойно брать с этого пространства частоты и энергию без ущерба для себя. А значит, если оно до сих пор этого не умело делать, физическое тело должно претерпеть определенное преобразование. Выглядеть это будет прежде всего как в желании сменить обстановку, то есть что-то вам не будет, возможно, нравиться в вашей обстановке, в которой вы живете, с одной стороны, а с другой стороны, в полном тотальном изменении режима питания. Если раньше вы что-то любили, и эта любовь была порождена внутренним кругом, так все любят между жизнью и смертью, все обычно любят вот это. То выйдя за эти пределы, погрузившись на этот уровень за ненависть, вы точно поймете, что вам не надо. Когда мы проходим через первооснову ненависть, не знаю, как понимаем ли мы то, что нам надо, но то, что нам не надо, мы понимаем очень хорошо. Начинается аллергия, отторжение. Не буду мяса или напротив, не буду я эту капусту, козел что ли капусту есть, да? не буду я вот это проса, не буду я хлеб, да? дайте мне мясо, или наоборот не давайте мне мясо. Очень специфически меняется ощущение физического тела. И вы должны будете это увидеть, прислушаться, ни в коем случае не спорить, согласиться с телом, давать ему то, что нужно. Потому что так требует мутация, так требует его трансформация. Конечно же изменится и телесные ощущения. Да, если энергии через пищу вам будет достаточно, то в эфирном пространстве у вас не будет необходимости добирать а, какую-то энергию, потому что вы не будете голодными, вас не будет тянуть, спариваться с людьми только потому, что они это качество энергии несут, а вам надо. Услышали меня? Понятно? Я объяснила. Да? То есть лишних людей в вашем пространстве не будет, только по, по одной простой причине, что вы голодны этого не будет. Соответственно, изменятся и эмоции, ощущения. Вы по-другому начнете эмоционировать. Понятие люблю или не люблю, нравится или не нравится, будет распространяться не только к пище, но и к окружающей реальности. Место нравится, не нравится. Человек нравится, не нравится. И это может быть несколько откровенно. То же самое относится и к информации, которая также является питательной средой. Нравится или не нравится. В основном воздействие таких вибраций на более верхние тела будет касаться в том, что вы несколько утеряете навык связанно излагать мысли. Земля это женская стихия, она сохраняет, она не разбрасывает. Поэтому те знания, которые вам начнут приходить от матери, они включат в вас совершенно естественное косноязычие, как защитную реакцию, что не надо вот сейчас это раздаривать всем и каждому. Да? Это только для вас, это не надо никому, это нужно только одному вам. Поэтому будьте готовы к тому, что общаться с людьми вы можете лишь только слушая их, и слушая внимательно, кивая в правильных местах. Но о чем-то, о какой-то публичной деятельности, о какой-то деятельности, связанной с публичными выступлениями, да, я сейчас тоже в земле и тоже несколько косноязычьем начала страдать. Это, увы-увы, этого не получится. Мысли точно так же будут двигаться медленно, в этом состоянии быстро не думают. Но конкретно вы будете мыслить короткими, но очень понятными фразами, в которых прилагательных будет минимум. То есть он пришел, она ушла, то он передал, он сказал, да? а он сказал как-то-то там, вот на как-то-то там уже сил не хватит. Как-то сказал, неважно как. Потому что как он сказал, это дело внутреннего круга, описывать прилагательными. А мы описываем существительными и глаголами на этом уровне. Вот поэтому речь, конечно же, будет немножко такая примитивная чуть-чуть более примитивно. Но вы подождите, вы не переживаете, это состояние когда-нибудь закончится, но и позитива, плюсов вы в этом состоянии тоже можете найти достаточное количество. Достаточно. Вас никто не будет отвлекать, да вы и сами не захотите отвлекаться, вы будете просто впитывать, впитывать, впитывать из себя то знание, которое вам дается по праву. То есть обретать знания о своих собственных правах, правах ли по крови, правах ли по реинкарнации, ваши кости лежат в земле и ваши кости, на которых все написано, вам все и расскажут. Вот это мы с вами будем ощущать, но и еще один очень интересный эффект, дело в том, что стихия земли представлена в нашей энергоструктуре, как мы с вами видим, не один раз, а целых три. По первой чакре в чистом виде, по будхиальному телу в соединении с огнем и по сахасрара чакре по, по атмическому телу в соединении со всеми остальными стихиями по принципу равнозначности и равновесия. В будхиальном теле э, стихия земли предполагает проекцию ваших всех первооснов, которые у вас присутствуют в линзе карме 0. Линза карма 0 это тот э, Та структура, с которой мы работать начинаем на четвертом базовом курсе а, основного факультета. Данная работа и умение работать с линзой кармоноль и с каузальным телом вам понадобится к следующему стихийному курсу, так что вы успеете к этому моменту освоить эту обязательную технику. Пока же я вам скажу так, это структура, в которой пишется реинкарнационная память, как кристалл. И там вписаны вот эти все первоосновы, как ячейки, блоками, в которых закладывается определенная информация о событиях, которые вы пережили когда-то, в других жизнях. Когда активность и вся эта информация, естественно, кристально хранится в земле, как кристальчиками. Когда вы активируете землю по, только по уровню будхиального тела, эта память начинает прорисовываться на уровне истинных ценностей и убеждений, проецироваться. Вы, начнете переживать состояния, в которых ценности будут, истинные ценности для вас будут очень явны, то есть пропустить это будет невозможно. У каждого свое, знание ли, наука ли, семья ли, власть ли, у каждого свои ценности. И вот это состояние, которое, вы, которое у вас активируется при возбуждении Земли, оно пусть не напрямую, но тем не менее новым измененным состоянием, вашими вновь появившимися симпатиями и антипатиями, покажут вам те ценности, которые лежат в кристалле в структуре вашей души, истинными ценностями, которые вы обязаны просто отрабатывать в этом мире. Затем мы пришли сюда. Окружающие люди не заметить этого не смогут, и здесь уже не важно какого рода у вас будет косноязычие, земля, проявленная по будхиальному телу в грозах окружающих будет делать вас очень значимым, потому что включит некую определенную, пусть, но активность будхиального тела. А будхиальное тело это уровень взаимодействия человек-эгрегор и вы для окружающих автоматических. подсознание будет вас считывать как эгрегориального лидера, Черномырдина, помните? Да, был у нас такой политик, который два слова встретим по-русски связать не мог. Вроде по-русски говорит, да, что-то вообще, что Пушкин далек от него. Но тем не менее, это была очень значимая фигура. Вот классический пример, да, у, у человека, у которого очень активна земля, не сильно проявлен огонь, но тем не менее значимость его в этом мире была велика, но при этом публичные выступления его всегда были несколько гротескны. Вот на какое-то время вы станете вот таким вот прообразом нашего великого политика, да, который при всем при том дело свое сделал доброе. И... Тему свою знал очень хорошо, он просто выражался, ну так, как мог, как мог, так и выражался. Вот с вами случится приблизительно то же самое. Вы точно будете знать, что вам надо, от какого конкретного человека. Только как студент на экзамене сказать вам об этом не сможете. Но он это почувствует, он это почувствует и начнет каким-то образом давать вам желаемое само. Состояние это странное, состояние это двойственное. С одной стороны, вы будете э, очень недовольны своим собственным примитивизмом, потому что мы свой собственный примитивизм обычно определяем по мышлению и по разговору. То есть если мы умеем витиевато выражаться, вот вроде как непримитивные. Если у нас в одном предложении прилагательных больше, чем глаголов, то просто интеллект блещет, если нет, то нет. Вот, поэтому в этом состоянии я предлагаю вам не э, тратить свою, свои усилия на слова, а в большей степени заниматься тем, что слышите, но не описываете. Но если вы что-то в этом состоянии подумали, если вы пришли к какому-то умозаключению, да, то поверьте, это умозаключение абсолютно точное. Вот, например, вы встречаете какого-то человека, ну совершенно вам незнакомого или полузнакомого, и вдруг в голове у вас возникает слово, как кличка, которую вы ему даете. Да? То есть вы обычно вы человек интеллигентный, вы кличек не даете, а тут она сама в голове, ну вот похож он на этого самого. Помните, это не вы, это ваша память, четкий вам сигнальчик дает, да? клички просто так не даются, они отражают суть характера, суть нрава. Да, свои школьные вспомнили. <смех> дети, они приблизительно как раз в этом состоянии находятся. И Если вы кого-то как-то заклеймили, поверьте, в этом состоянии это не социум влияет, а им это за дело, то есть это действительно его внутренняя сущность. И сбрасывать со счетов вот такие мысли, точечные мысли, игольчатые мысли существительные не должны. Обратите на это внимание, это будет вам очень хорошая подсказка. Да. Ну и конечно же, конечно же, вы должны будете отслеживать, а какие люди начинают реагировать на вас, как на представителя власти. То есть кто вдруг начинает за вами признавать авторитет. Просто запомните, вам это пригодится в дальнейшем для дальнейшего исследования. Единственное, как бы напоминаю. Да, Момент безопасности. Они вас воспринимают авторитет до тех пор, пока вы не открыли рот. Поэтому держите его закрытым. Лучше кивайте. Да, кивайте. кивайте. Медленно, не быстро. Медленно кивайте.